Акция при покупке квартиры в Сочи в мае. Друзья, всем привет! Сегодня у меня день рождения, плюс 1 мая, праздник, с чем я вас и поздравляю. И в честь этого я объявляю акцию. При покупке квартиры в Сочи в мае я вам дарю перелет или проживание в отеле на время проведения сделки или что-то из продукции фирменного магазина «Орк». Также хочу анонсировать о старте продаж от одного из самых известных застройщиков, который состоится 2 или 3 мая. И несмотря на то, что я в мини-отпуске, а нахожусь я сейчас в Астрахани, можно сказать, на вип-балке. Все сделки можно провести дистанционно. Я всегда на связи 724, поэтому звоните, пишите по телефону, который появится на ваших экранах. У меня на сегодня все. Хороших вам майских праздников. С вами был Дмитрий Волков, канал Логстрит. До новых видео. Пока.